Вот я сама ответственность мне не на кого перекладывать и собой заниматься, и все для себя и одна, что я неправильно делаю. Рассказываю, вы не уделяете себе внимания. Не уделяйте себе внимания для неги. Вы должны больше уделять себе внимание.